Вот, дорогие друзья, я дозвонился до нашего Астрона, и сейчас мы поговорим на очень интересные темы. Но, ну, может быть, ты сначала скажи, кто ты, откуда, и, и ну расскажи немножко о себе. Давай, даю тебе слово. Ну, во-первых, всем привет, всем доброго времени суток, поскольку Ивана слушают и смотрят в разных концах нашего шарика. Сразу говорю, шарика, чтобы потом не возвращаться к этой теме. Угу. Волей судьбы я появился на свет на территории Латвии, родился в Риге Там была очень интересная такая занимательная история Каким образом я тут появлялся на свет и кто меня принимал этот свет Это очень интересная оказалась личность, совершенно не случайная Как потом выяснилось Всю жизнь прожил здесь, живу здесь, по принципу, где родился, там сгодился Угу. Спокойно общаюсь С местным Населением Титульным Поскольку вырос В этой среде владею языком Равно как И необходимыми другими для работы И если говорить коротко о ситуации в Латвии То иначе как Трагически печальный Ее назвать невозможно И это является к сожалению, закономерным следствием проведение политики а, не свободной прежде всего, угу. политики а, такой собачки на поводке на коротком, угу. которая должна выполнять свои функции а, устраивать шум, гам и неприятности к некоему большому-большому соседу. Все остальное сегодня это фактически следствие проводимой этой политики, поскольку неучтение возможности острой реакции вот этого соседа сразу по, по нескольким направлениям привело к тому, что практически порушен весь транзит, за счет которого латвийский бюджет очень сильно пополнялся. Все это начало происходить еще в прошлом веке когда накрылась медным тазом система прокачки нефти в Венспилс. Угу. Затем таким же образом продолжение проведения всей этой безумной политики привело к тому, что и сократились транзитные перевозки разного другого товара и топлива и много-много другого. А Россия построила прекрасный хабовский порт, услуга, где все это дело сейчас там развивается. Uh -huh. Ну и в конечном итоге сейчас все это привело к еще большим печальным последствиям, поскольку еще более резко сократились транзитные перевозки по латвийской железной дороге, а это один из самых крупных финансовых спонсоров латвийской экономики. Наблюдаются и другие неприятности, то есть плюс вся отрицательная мировая конъюнктура и это, в общем-то, привело к тому, что сейчас, вот прямо, буквально в это, в это время сейчас, пока мы разговариваем, там где-то господа в Совете Министров решают вообще устроить здесь полный локдаун, просто вообще полный, mm -hmm. на уровне самых крутых вариантов, которые уже введены в Европе, и судя по ведущих лиц наших политических, это тоже совершенно ясная несвободная политика. Это диктат со стороны определенных структур, которые продавливают свою программу, и эта программа является составной частью гораздо более мощной, крупной программы, о которой говорил один из инсайдеров, так называемого, так называемого подчеркиваю, альянса. Рэнди uh Крамер -huh. uh, Есть такой человек uh, О котором известно очень много Он о себе много рассказал О нем некоторые другие люди Многое рассказали И все, что касается этой темы На сегодняшний день и является Определяющим В смысле протекающих событий Их темпа, ритма И много много другого uh -huh. Все остальные uh, Ситуации, персоналии структуры, которые засвечиваются, звучат в эфире непрерывным валом, так сказать, летят на уши нашим зомбированным гражданам, негражданам и прочим жителям планеты. Это все составная часть той программы, которая была озвучена ну, почти уже два года назад вот этим Рэнди Крамером, который имел определенные прерогативы, он имел определенную задачу донесения до населения Земли этой программы. Повторяю еще раз, это было озвучено почти два года назад. Относительно недавно, еще до начала всего этого коронабесия и до начала беспорядков на территории Соединенных Штатов Америки, он достаточно четко расписал, как это все будет. И когда все это началось буквально через несколько месяцев, стало ясно, что да, действительно, мы многое знаем, мы знаем многие цепочки исполнения всего этого коронавируса, мы знаем фамилии, мы знаем название структур. Но я еще раз подчеркну, что оказывается, это все является частью программы по которой развиваются события. Это правда не означает, что эта программа исполнится на сто процентов. Исполнится или не исполнится, это зависит от все-таки коллективного волеизъявления, живущих на Земле. Но вот с ним как раз большие проблемы. Да. Потому что на коллективное волеизъявление жителей Земли влияет колоссальное количество и факторов, и мощностей этих факторов среди которых главным на сегодняшний день, и вот тут я отвечаю за свои слова, поскольку так уж получилось, мне в жизни пришлось обзавестись несколькими высшими образованиями, в том числе авиационным, медицинским, смежными специальностями, и техническими, и гуманитарными, чтобы разбираться в этом и быть экспертом. Так вот, главная угроза – это белые полосы в нашем небе, которые мы с моими коллегами для сохранение, так сказать, э э э свободы действий, назовем это так, э условились на русском языке называть небесная радость, а по-английски, когда мы общаемся, это skyjoy. Я mm -hmm. надеюсь, все понимают, о чем идет речь, потому что это явление, оно глобальное, оно имеет распространение практически над всеми регионами земного шара за редчайшими исключениями, которые при внимательном исследовании этих исключений они просто подчеркивают общее правила и говорят, что к чему и почему там исключения, а практически во всем мире вот так, как есть. – Слушай, и давай вот конкретнее, вот где, где эти исключения, да, вот какие это именно исключения, можем мы конкретнее сказать? – Вот тут тот самый момент, когда если я угу. назову конкретные координаты, угу. мгновенно, те, кто нас, безусловно, слушает, ну давайте не будем наивными, да, mm -hmm. давайте, они по э, кое-каким параметрам смогут проследить возможную утечку. Я могу сказать, что эти координаты связаны с особыми объектами mm -hmm. на территории Земли, которые являются ключевыми точками использование тайной космической программы, ну, в частности для межгалактической торговли. Угу. Практически все эти координаты расположены в теплых регионах нашего земного шара. И это все, что я могу сказать вот в открытом тексте угу. вслух. Если будет необходимо, если на то будут обеспечены определенные условия безопасности, сохранности информации, я готов это через любой такой верифицированный канал дать эти координаты. Проблем нет абсолютно. Угу. – Скажи, пожалуйста, а где ты берешь эту информацию? Вот ты где-то вычитал, где-то услышал или кто-то тебе дал, или ты работаешь как-то с людьми, которые связаны с этим? Или... – Во-первых, во-первых, над темой небесной радости угу. я какое-то время работал, не понимая, с чем я имею дело, поскольку это было в 1997-1998 году, когда мне пришлось заниматься помощью пострадавшим от этого небесного явления, которые ко мне обращались, поскольку у меня в Штатах очень много друзей, знакомых, приятелей, коллег и так далее. И они знают о том, что у меня, ну, я считаю, достаточно эффективная система разработана, в которой включены разные методы и классической медицины, и альтернативной медицины и прочего-прочего, и в моих силах действительно много, не все, я, извините, мертвецов оживлять не собираюсь. Но бывали что и, бывало, что и тяжелые случаи оказывались излечимыми и, и прочее. И когда ко мне начали обращаться люди, например, с поражением кожных покровов, под которых вылезали какие-то очень странные искусственные нити, которые мне присылали в конвертах, mm -hmm. и поскольку у меня микроскоп, и я мог видеть что там внутри, и я начал поражаться всему увиденному. Подожди, Потому, давай, да, это... давай чуть уточним. Это здесь ее называют маргелонс. Вот в, в Европе кто-то знает, это маргелоны, это определенные нити, волокно, определенные. Да, трех... это в определенных, да. В, да, да. в определенных кругах это уже известно как болезнь маргеллонов. Да. Другое дело, что если вы пойдете с этими нитками к обычному семейному врачу, или еще куда-нибудь 90 процентов с лишним из 100, что вас направит скорее к психиатру, чем еще куда-нибудь. Ну, в, в лучшем случае к кожному венерологу какого-нибудь. Mm -hmm. А на самом деле проблема гораздо глубже, потому что это системное поражение и не у всех людей, имеющих такого рода проблему, а она есть у всех, кто дышит. Вот тут я сразу должен сказать, никто не должен обманываться и считать, что его это не касается. Это касается абсолютно всех, потому что мы все вдыхаем эти компоненты небесной радости. Все до одного. Но в некоторых людях, у которых особая биоэнергетика, особая биофизика, особый склад скажем, обмена веществ, тканевых структур, у них получается вот такая специфическая реакция. В гомеопатии есть такой конституционный тип, он называется сульфур. Для тех, кто, может быть, из, из тех, кто слушает нас, может быть, есть гомеопаты, они сразу поймут, в чем дело. То есть в организме такого человека очень развиты реакции центробежные, то есть выталкивание из организма всего чуждого, что в него попало. Mm -hmm. И вот когда я увидел, вернусь к сказанному, все это хозяйство, мне стало не, не по себе, потому что я сразу понял, что это нечто искусственное, потому что в природе такого нет. Уж я-то достаточно хорошо изучил разные отделы медицины, в том числе и э, паразитологию, потому что это основная проблематика mm -hmm. сегодня. И вот э, тогда это было совершенно непонятно. А потом уже в начале 2000-х, когда mm -hmm. пошла информация валом, в том числе от моих коллег, которые mm -hmm. ну, достаточно скажем, приближены к э, властным структурам в Штатах и которые имеют дело с юриспруденцией, которые, в обязанности которых входит исследование э, законопроектов, которые посылаются в Конгресс. И вот когда мне прислали значит, скан одного законопроекта, я тогда э, уже э, э, удивился по-другому, потому что речь идет о так называемом законопроекте Кучинича. Есть такой, ну по крайней мере, был такой тогда сенатор в 2001 году в Штатах. Uh -huh. Его зовут Деннис Кучинич, и он внес на рассмотрение в Нижнюю парлату Конгресса, в Сенат, законопроект о запрещении экзотических видов вооружений, среди которых перечисленный, я говорил уже, как, как там написано, chemtrails, там написано, то есть химиотрассы, uh -huh. то есть конкретный вид экзотического оружия туда же, там же были значит, э, озвучены такие как тектоническое климатическое и очень интересный термин extraterrestrial э, тут надо знать психологию американцев и тонкости и вот этой вот э, специфической терминологии которая там принимается extraterrestrial Сознание среднестатистического американца, да даже и законопро... законопроизводителя, это внеземной, инопланетный. Угу. То есть в этом документе Кученича предлагалось запретить использование э, военного инопланетного оружия. Точка. Или, как говорят американцы, период. Да. Это к вопросу о том, каким образом я получаю информацию, в том числе. Угу. Есть и другие источники. Это мои коллеги которым я учился в авиационном институте. Это -то мои коллеги, с которыми я так или иначе поддерживаю связь по медицинской линии. Некоторые из этих коллег-медиков работают там, где обслуживаются персонал, в том числе и а, вот этих средств передвижения по воздуху, из которых на нас с вами сыпется вся эта гадость. Mm -hmm. Есть другие возможности, есть связи с коллегами, которые давно занимаются вопросами сбора информации, верификации этой информации на разном уровне, с помощью научно-исследовательских институтов, с помощью своей научно-практической приборной базы, она есть во многих странах, и в том числе в частном владении, особенно у богатых стран. Угу. Есть целые э, порталы, на которые сводится регулярная информация по всей этой тематике где все это изучается строго научно, без всяких там э, нехороших теорий, заговоров и всего остального, Только строгая наука, проверка, перепроверка и перепере пока это становится уже научно доказанным фактом. Есть научно-исследовательский институт, работающий в сфере исследования, предоставляемых этих данных, и который обобщает все эти данные, и, и на основе обобщенных данных уже следуют какие-то рекомендации по борьбе со следствиями угу. воздействия на землян этой небесной радости, поскольку мы не в силах предотвратить пролеты над нами воздушных судов, из которых на нас сыплется все, о чем можно сказать чуть подробнее. Но там то, что вот насыпется, можно обознать, обозначить одним словом – медленная мучительная смерть. Угу. То есть слово «смерть». Я могу назвать еще другие источники своей информации, но это уже тема, стыкующаяся полностью, абсолютно с темой небесной радости, mm -hmm. поскольку вся эта программа, которая изначально называлась по-английски Clever лист Клевера, потом был апгрейд другой, я, к сожалению, нигде не нашел название этого апгрейда, а сейчас мы уже переживаем третью модификацию этой программы, которая называется Indigo Skyfold, эти термины известны именно среди тех, кто конкретно серьезно занимается этой проблематикой да. во всем мире. Скажи, пожалуйста, а вот И, э... Э... Да, да, скажи, пожалуйста, вот а кто... Кто, кто делает это? Кто это распыляет? Я примерно знаю, но это же огромные деньги. Это тонны и тонны, тысячи тонн вот этой жидкости, вот эти баки в самолетах, понимаешь? Это же стоит огромных ну, а денег. И цель какая у них? Вот если есть. Подожди, подожди. Вот есть вариант, что хотят там, кто-то говорит, интернет допустим, они хотят усилить. Кто-то говорит, что просто грибки распыляют. Кто-то просто, чтобы сокращение населения. Вот что ты можешь сказать? Кто это делает и зачем? Какая цель? Да, вот так вот. Uh, любое любое uh, упоминание только какого-то одного, двух, максимум трех аспектов этой темы неверно. Поскольку это полисистемная программа, в которой такое количество аспектов, что мне для их перечисления понадобится ну, минимум полчаса. Минимум. Ну хотя, основные, основные хотя бы основные. Там есть и военные аспекты. Хорошо, военные аспекты. Насыщение атмосферы Земли. Например, такими компонентами э -э, небесной радости, как наночастицы металлов, наночастицы э -э, э -э, таких структур, как нанометаллы, м -м, которые находятся внутри нанофибров, то есть нановолокон. Mm -hmm. Все это позволяет специально радиолокационной технике, которая работает в режиме 3D, получать невероятно точную картинку и даже фактически объемные изображения перспективных целей. Без насыщения атмосферы такими веществами это невозможно. Период. Точка. Угу. Дальше. Использование изменения электромагнитных свойств атмосферы в военных целях Позволяет при наличии рассредоточенной системы ХАРП, это не только Гакона на Аляске и не только трамсел в Норвегии, это еще и плавающие операционные структуры, распределенные по бывшим авианосам, то есть глобальная система. Она позволяет точечно, с невероятной точностью наводить засуху, проливные дожди, град размером с дыню. Чудовищные какие-нибудь там ураганы и все что угодно. Дальше. Все это используется для создания электромагнитных импульсов, которые посылаются в конкретную точку Земли. А дальше, ну, простите, это уже основы геологии. Я надеюсь, меня слышно. Да, да, я тебя слышу. окно закрыл. Основа геологии, да, где... Значит, тектоника земная, то есть события в земной коре жестко связаны с явлениями электромагнитного характера, то есть это пьезоэлектрические эффекты. То есть, когда происходит, например, подвижка коры Земли, то там при трении кристаллических структур одна в другую, получается эффект пьезоэлектромагнитного явления. Точно также с помощью электромагнитных импульсов, импульсов можно вызывать такого рода встречные дела в земной Корее и фактически вызывать в нужном месте землетрясения любой магнитуды. Угу. И это уже, собственно говоря, тривиально, поскольку такими технологиями э, обладал в свое время Советский Союз и было соревнование со штатами в этой сфере. Досоревновались до Чернобыля. Это была специальная террористическая операция. и Это абсолютно доказуемо. Есть все необходимые факты кстати, в, в этой сфере тоже все работает. Mm -hmm. Ну и я могу продолжать еще о военном аспекте все, сколько угодно. Скажи, Дальше, пожалуйста, аспект... подожди, такой момент, пока не забыл вот аж с фукусимой. Вот что можно сказать с фукусимой? Это тоже, тоже как бы был запланированный акт. Это, это абсолютно тривиально, и все, кому необходимо, это известно. Есть такой физик физик-ядерщик острецов в России. Он вообще там по полочкам все разложил, всю фактологию со ссылками и так далее. Да, там был взорван ядерный заряд вместе с стыковки двух плит, который усилил и так уже прогнозировавшееся титаническое событие. Но это событие было малой магнитуды. А этот заряд, он организовал то, что было необходимо. И они получили, как всегда, сразу решение нескольких целей. Запомни, Иван, пожалуйста, и чтобы другие, запомнили, Те, кто работают против человечества... Если они что-то делают, это всегда полифункциональная программа. Как можно больше функционалов в нее затолкать, чтобы решать все разом. Потому что эти существа, подчеркиваю, существа, они мыслят не линейно, не, не плоскостно, как абсолютное большинство человечества. Потому что мы привыкли все принимать с доски. Нас со школы с доски учат, правильно? И в высших учебных заведениях тоже. Плоское восприятие реальности и всего, что нам преподают. А эти существа мыслят голографически и также действуют. Поэтому любые их программы полифункциональны. Перейдем к депопуляционной теме. Да, конечно, безусловно, все там учтено, все работает вплоть до специфических, например, элементов, такие как клетки крови человеческой, мутировавшие в сторону онкологии. Причем в последних образцах уже найдены не просто какие-либо, а по группам, даже по группам крови уже находят эти компоненты. Первая волна была просто, очевидно, ну, где-то они брали все эти материалы. А теперь даже уже уточненность такая, по группам крови уже работают. Ну и там еще есть несколько под этих уровней, каждый из которых несет в себе сложную, комплексную, дополнительную программу. Поэтому это целостное наступление на человечество, это целостная программа депопуляции, в которой входят такие элементы, как организация депрессий. То есть там есть компоненты, специфические грибки, стрептомицы, там грибки, которые сходны с микобактериями туберкулеза, там есть такие структуры, абсолютно точно выявленные по спектрам, как, например, МАК, это микробактерия авиари-комплекс, то есть это м, сложная композиция и из бактерий, и из грибков, которые в природе вообще не встречаются в таком виде, напрочь, mm -hmm. а слова совсем. То есть это боевые лабораторные структуры. Так вот эта штуковина, МАК, она вызывает при попадании в организм человека э, симптоматики, Четко выраженного туберкулеза, причем резистентного, который ничем не лечится. Вот вам последняя бешеная статистика, с которой никто ничего сделать не может. И это один из, Иван, я подчеркиваю, один из элементов, который вызывает ту симптоматику, из-за которой у нас случилось вот это вот бешенство. Да. Коронное. Послушай... Всего лишь один, да. но там и другие есть. Там есть другие. Послушай, а вот э, такие есть страны, где больше этого, допустим, в Германии там вот постоянно решетка на небе, вот во Франции очень много, есть страны, где меньше, вот я говорю про Германию, потому что я долго там жил, 20 лет. И у людей, как бы они по улице ходят, как бы улыбаются искусственной улыбкой, но когда с ними ближе знакомишься, у каждого чуть ли не второго глубокая депрессия, понимаешь, и очень много самоубийств на этой почве, то есть люди в очень депрессивном состоянии, находятся под таким давлением, вот это тоже связано с этими но, полосками? Ну, Иван, ну я только что сказал, да, там, я хорошо, я продолжу тогда эту тему, mm -hmm. поскольку... Я надеюсь, что люди поняли, что я темой владею. Я каждое свое высказывание могу доказать фактологически. что фактов достаточно, и ссылок на них тоже достаточно. Пожалуйста. Среди этих компонентов есть еще одна группа, которая вместе с биохимическими компонентами и плюс воздействие таких элементов, как бериллий, вызывает не просто депрессию, она может вызвать депрессию конкретного органа Ну, например, депрессивное состояние легких вот Представь себе, есть и такое дело Те, кто серьезно занимаются медициной Я подчеркиваю, серьезно Они знают, что такое бывает То есть орган переводится в режим функционирования На нижнем уровне своих возможностей Его энергия гасится В таком случае человек не может дышать Ему трудно дышать, он ощущает отдышку при каждом шаге но это, в свою очередь, приводит к патологическим, психосоматическим состояниям, которые многие сегодня описывают так. Я ощущаю себя отделенным от людей, с которыми у меня большие, хорошие связи. Я чувствую себя одиноким, отделенным от всего человечества. Сплошь и рядом сегодня приходится это слышать. Среди моих коллег, между прочим, есть и психологи и психиатры которые mm -hmm. мне тоже иногда дают такую информацию. И значит, количество такого рода жалоб нарастает. Mm -hmm. Значит, работают некие факторы. И, пожалуйста, известно вся биохимия такого рода факторов, и как они влияют на наше сознание, mm -hmm. на нашу психосоматику, которая... Никто не отменял. Да-да, ну подожди, я больше хотел спросить, почему вот в некоторых странах этого много, а в других странах не очень много. Это потому есть какое-то подожди, подожди, есть, есть какое-то целенаправленное против какой-то расы определенной людей, это больше целенаправленно, или в чем в чем вот секрет вот здесь? Да, вот говорить. Секрет заключается. Это секрет по это все давно известно. Потому что можно управлять такого рода. Э, Явлением Небесной Радости так, чтобы да, чтобы на одним регионом чуть-чуть побольше, причем не просто побольше, а чтобы там были вот такие компоненты, а над другим районом поменьше, чтобы да, чтоб там были другие компоненты. И, Кстати, эти другие компоненты могут быть более убийственными, чем там, где на взгляд невооруженный кажется, что пылят больше. Это очень тонкая механика за которые стоят нечеловеческие сознания, у которых есть возможность отслеживать активность человеческого мышления. То есть отслеживать человеческие объединенные психические поля. Слушайте дальше. Mm -hmm. Это будет тоже полезно знать. Я начну вот еще. В 1968 году в журнале «Техника молодежи», который я тогда выписывал, была опубликована статья, она у меня до сих пор есть, у меня есть этот журнал в бумажном виде. И там написано о том, что советские исследователи, медики, врачи, биофизики обнаружили, что человеческое сердце посылает в окружающее пространство электромагнитные волны и импульсы, через которые все человечество связано воедино. На этом уровне излучения электромагнитных полей, человечество представляет из себя единый организм, всепланетарный. Точка. Дальше. Влиять на это можно по-разному, и вот в том числе с помощью этой небесной радости. Вот они и влияют, потому что все, что я сказал, включая электромагнитные специфические свойства атмосферы, они могут влиять на снижение интенсивности полей человеческих сердец. Дальше, поскольку мы дышим всей этой гадостью, она проникает к нам э, очень глубоко. Подчеркну, это наночастицы. Для тех, кто не в курсе или в танке, зайдите в Google, посмотрите, что такое нано и отдельный э, предмет наноинтоксикация, то есть интоксикация наночастицами. Они проникают до костей и до костного мозга. Для них нет преград. Так вот, фактически мы сегодня, живущие на Земле, нашпигованы и нанометаллами, и нанодрянью, которая ведет себя как квазиживые организмы, которые внутри нас развиваются и реплицируются, то есть размножаются. И все это вместе с атмосферой представляет единую систему, проводящую. Я понятно объясняю? Нет, ну мне понятно, но надо объяснять, мы должны понимать, счет, что на, а нас много думаю, людей слушают, которые буду... не очень как бы... Окей, не важно. Mm -hmm. Если они закончили школу, не на кол с минусом, то они понимают, о чем идет речь. Еще раз, мы вдыхаем этот воздух, в котором куча нанометалов и прочего-прочего. И вместе с этим воздухом наши внутренности представляют из себя единую проводящую систему, через которую можно проводить Разные электромагнитные импульсы С помощью которых можно менять работу Нашей мозговой активности у, которых, у которой есть пять главных ритмов Альфа, бета, тета, дельта, гамма В зависимости от этого Они могут менять состояние нашей психики Дальше Мы вдыхаем еще одну гадость Она называется smart dust Умная пыль Последние 8 лет Это уже распространяется практически по всей Земле Это еще более хитрая штуковина и она не случайно называется Smart Dust, умная, то есть у нее есть такие свойства, которые обычно наша наука она просто отказывается признать. Но одно из свойств это способность собираться в какие-то такие специфические исполнительные структуры, которые могут по команде, с помощью электромагнитного импульса отправляться не просто куда в куда-то конкретного человека, они могут отправляться в конкретный орган в конкретное место конкретного органа и вызывать там любой вид специфической патологии протекающий медленнее или быстрее вот вам одно из объяснений подчеркиваю только одно из объяснений резкого роста специфических форм стволокачественных опухолей которые ведут себя непредсказуемо и с которыми наша наука не знает что делать ну вот, дальше могу, могу еще продолжать, сколько хочешь. Да, что скажи, ну, ну, давай тогда обратимся к людям, Вот что делать в этой ситуации, Вот как, как себя вести, как поступать, как с этим боро бороться, может быть? Ну, я уже, кажется, сказал, что мы сами, скажем, у нас нет технических средств борьбы с теми, кто летает над нами. Ты мне не дал договориться, сразу начал спрашивать, кто там это все делает, фамилии не важны. Потому что это всего лишь исполнители. И давно уже понятно, что все это распыляется, 95% всего этого летит на нас с гражданских бортов, которые идут определенными эшелонами, определенными курсами трансатлантическими, трансконтинентальными. Там работает автоматическая аппаратура, которая работает на сброс по сигналу со спутников. То есть мы ничего тут не можем остановить в воздухе. Mm -hmm. Еще и потому, что существуют определенные договора международные, в которых есть там, специальные акты неоглашаемые, в которых разрешается все это, все это делать. Там не, не говорится, что мы участвуем в этом, но там даются разрешения на пролет определенных видов воздушных судов. Точка. Дальше, если есть разрешение, то все это делается. Теперь, если мы будем говорить о том, какие силы за всем этим стоят, то мы, с, мы сразу переходим в тему тайны космической программы. И прежде чем дать какие-то рекомендации действительно по тому, что, что мы можем делать, действительно можем, пока еще, необходимо четко себе представлять, что вся эта программа небесной радости, технологии, которые там работают, это невозможные технологии с точки зрения обычных земных технологий. То есть там находится то, что официально у нас на Земле в виде производства технологий не существует. А где это все существует, это тайная космическая программа. И вот те кто, те из ребят, с которыми я скажем, контактирую, из ветеранов тайной космической программы, из инсайдеров, из людей, которые находятся между этих двух лагерей, из тех, кто так или иначе связан с системы сбора информации, распределения информации, публикации информации. Они давно уже знают, что да, все это так и есть, но некоторые из них просто не заморачиваются. Они и так <смех> досталось по жизни очень сильно, и они предпочитают себе голову не загружать чем-то. Но есть те, кто может даже сказать, <смех> откуда сюда привозят этот самый наноалюминий, и это не тысячи тонн, как ты сказал, это миллионы тонн наноалюминия. Я еще раз повторю: на земле официально не существует такого количества и алюминия, и производства наноалюминия нету его официально. Mm -hmm. И вот когда мы говорим о тайной космической программы, программе, мы как бы совершаем сейчас вот этот полностью круг, завершаем, и выходим опять же на ту же точку, с которой я начал. Это доклад Рэнди Крамера о плане Альянса. Правильно? Я же говорил об этом? Да, да, да. Вот ну, так вот, да. да, давай-ка я, давай я закончу тогда, насколько это будет возможно. Ну, Значит, давай, еще конечно. раз повторю, что например, ты, да, Ты говоришь то, что считаешь года. нужным, да. да, но... Да, да, да давай говори. Да, угу. Значит, за два года до всего этого, что сейчас происходит, он озвучил примерно следующее. Я буду говорить почти дословно, поскольку он с этим докладом выступил в нескольких видеороликах, которые до сих пор есть в Ютьюбе. Их оттуда никто не убрал. Есть его интервью для своих же ребят, которые тоже в тайной космической программе участвуют. И это и инсайдеры, и ветераны, и те, кто с этим был связан так или иначе. И в этих интервью он просто подтверждал то, что сказал ранее, и уточнял. Еще раз повторю для тех, кто, может быть, прослушал самое начало. Примерно за полгода до начала всего этого безумия, в том числе беспорядков Америки, он это описал как часть плана. А теперь сам план. Значит, часть альянса. Еще раз подчеркну, часть альянса и земного альянса именно, за которые стоят определенные группировки. В основном надо сказать, что Рэнди Крамер представляет из себя группировку военно-морского флота Соединенных Штатов Америки и их э, особого отдела – это военно-космические силы военно-морского флота, то есть космический флот, тот самый. Эта группировка сделала уточняющий анализ, представила его наверх к тем структурам, которые обеспечивают выполнение программы перехвата власти. И направление власти в нужную сторону, то есть отбирание власти у темных сил и использование власти для, по крайней мере, наведения порядка на Земле для того, чтобы кончилась система тирании, и чтобы планы на новый мировой порядок полностью рухнули. То есть эти две группировки связаны между собой. И в планы той группировки, представителем которой официальным представителем которой является Рэнди Кранер. Он что-то вроде просто -ата аташе. Проанализировав всю ситуацию, пришли к выводу, что наша цивилизация, как она сейчас есть, как она умышленно сотворена, как цивилизация абсолютного дикого грабежа всех видов ресурсов, включая человеческие ресурсы во всех смыслах, во всех, подчеркну, не буду тут уточнять, эта цивилизация обречена на быструю агонию в течение максимум пяти лет. Мы, кстати, видим, что сейчас происходит на шарике в этом смысле. И остается только одно. Либо смотреть, как все это рушится, либо включить план регулируемое раскрытие. Что понимается под раскрытием? Под раскрытием понимается разглашение очень многих технологий, которые созданы землянами с участием инопланетных рас, инопланетных цивилизаций разного типа, разного толка и за разные, как бы это сказать, виды платежей, включая прямые платежи человеченкой. Угу. Надеюсь, все поняли, что это такое. Так вот, но поскольку внутри этого альянса есть разные подгруппы, представители которых, к сожалению, очень сильно связаны с тем, что мы называем МКК, межпланетный корпоративный конгломерат, а это и есть те нелюди в человеческом обличии, которым все равно чем торговать, включая людей, лишь бы получать дешевт, лишь бы иметь доступ к самым-самым супертехнологиям, которых нет ни у кого, в том числе, кстати, и у военных, и даже у самых суперсекретных служб, и поскольку ситуация именно такова, то какой будет уровень этого раскрытия, решает далеко не та группировка значит, светлых людей, настоящих патриотов, человечных людей. Но приходится учитывать пока что интересы и другой стороны, у которой есть свои козырьки. В том числе и с, с помощью шантажа они могут кое-что демонстрировать. Да. Один из способов способов шантажа. Вот только один я вам озвучу. По крайней мере, с конца 60-х годов все атомные станции при строительстве имели специфические блоки, заложенные в них, кстати, на территории Советского Союза тоже, на которые есть определенный ключевой доступ, и по сигналу эти блоки взрываются, и мы получаем не один Чернобыль, а планетарный. Это всего лишь один из вариантов шантажа. Потому что... Если что-то будет идти совсем не так, как нужно этим господам, сидящим за столом принятия решений, они готовы нажать эту кнопку. Не должно быть никаких иллюзий, что они этого не сделают. Потому что им не просто есть что терять, но когда вскроется правда о том, что они торговали миллионами людей, отправляемых в виде рабов в другие галактики звездной системы, в виде мяса, это самое страшное, что может произойти. И они стараются оттянуть этот момент. Или сделать так, чтобы эта информация, даже если она вскроется, она стушуется по сравнению с теми событиями, которые будут происходить одновременно. То есть, одновременно будут происходить события по принципу «невозможно», дальше некуда, хуже некуда, совсем хуже некуда, все приплыли и, и вот тут, то есть после всех этих коронабесий, локдаунов, полного падения экономики, каких-то полного социального хаоса и вот тут самое интересное и то, что я сейчас озвучу, это говорит Рэнди Крамер. Повторяю еще раз, это пресс атташе этой группировки и он говорит, что предусмотрен Вариант имитации высадки инопланетян на Землю в виде их боевых роботов, которых они наштамповали огромное количество, которые представляют из себя такие био чудовища с определенными заданными какими-то свойствами, которые как, ну, как живой танк вот, идет и крушит все, и людей убивает и все остальное. И это может продолжаться примерно в течение месяца или двух, он сказал, вряд ли больше, но этого будет достаточно для того, чтобы человечество повсеместно сошло с ума от страха, и любого, кто предложит вариант избавления от этого, будет считать своими избавителями, спасителями и так далее. И вот в этот момент, как говорит Рэнди, будут осуществляться мероприятия против этого, этого бедствия, то есть высадятся какие-то мощные космические силы, ну то есть фактически те, кто сейчас давно уже представляет из себя космический флот Рейнджеров, там Солнечный Страж, Сияющий Воитель и многие другие э, группировки, которые уже давно наготове, и они по уничтожают всех этих тварей, и вот тогда будет полное спасение, потому что взамен порушенной инфраструктуры нашей самозагибающейся цивилизации, будут предложены все, ну или почти все, или может быть совсем не все, но те, которые необходимы в кратчайшее время, технологии, которые будут казаться ну, просто фантастикой, фантастикой наяву. Кое-что из этой фантастики, между прочим, нам показывают якобы в фантастических фильмах, таких как, например, «Элизиум ранен на земле» и ряд других а мы считаем это фантастика. И вот тогда приходит спасение человечества, и все остаются при своих, и вот эти господа МКК могут тихой сапой свернуть тут все свои дела и смыться на свои собственные планеты, на свои космические базы, которых у них достаточное количество. То есть их могут отпустить с миром. Все, что я сказал, это вкратце описание этого плана, который назван «Альтернатива-4». Может быть, кто-то знает, что такое альтернатива 1, 2 и 3. Пора бы в этом тоже разбираться. Поищите в интернете. Так вот это альтернатива 4. И, и все, что сейчас происходит, включая и интенсификацию воздействия на нас небесной радости, потому что с каждым днем ее все больше. Посмотрите в небо, вы это увидите. С каждым днем количество поражающих факторов там растет. Вот я только что сегодня получил м, отзывы ребят, которые, например, в глубинке в российской живут. Один написал из Новосибирска, что по ночам уже просто над городом светится воздух от всего этого добра. И сразу могу сказать, что если кто-то видел здоровый образ жизни, <coughs> дай им бог всего хорошего, постарайтесь не дышать полной грудью. Это вам даром не пройдет. И старайтесь, если уж занимаюсь чем-то таким на воздухе, то только днем и при высоком солнце. Потому что с заходом солнца активизация всей этой дряни, всей этой сущности, она резко увеличивается по определенным причинам. И солнце, вот, даже при том, что его, конечно, закрывает эта вся перена, оно все еще помогает уничтожать некоторые из патогенных микроорганизмов, когда солнце светит на нашу землю, а вот когда становится темно, то они получают, к сожалению, возможность работать в полную мощность. Поэтому, если кто-то привык перед сном прогуливаться и дышать свежим воздухом, подумайте несколько раз. Теперь перейдем к конкретике, что делать. Итак, поскольку мы не можем бороться с самим явлением, нам необходимо что-то предпринимать для того, чтобы хоть как-то что-то из себя выводить. Я еще раз повторю то, что уже сказал. Нанокомпозиции из человеческого организма не выводятся. Если не верите мне, я постараюсь с Иваном договориться, чтобы были ссылки на выступления самых авторитетных людей в нашем мире открытого знания я не имею в виду Таня Космической программы, а открытого знания например ведущий токсиколог мировой, вот он точно говорит, что происходит с организмом человека при воздействии на него частиц наноалюминия и во что мы все превращаемся постепенно это убрать невозможно но мы можем помочь нашему организму сбрасывать из себя более плотные структуры которые тоже там содержатся что для этого необходимо? Любые методы очищения организма, которые вам доступны. Любые. И не мешкайте, делайте это как можно быстрее. С другой стороны, я предостерегаю всех слушающих от превращения своей жизни просто в сплошную чистку. Давайте вашему организму передохнуть. В Крайности опасно в любом смысле. Что еще здесь можно предпринимать? Любые варианты так называемого дренажа, дренажные мероприятия. Что это такое прекрасно знают медики, я не буду строить из себя знающего абсолютно все по медицине, я могу сказать обращайтесь к вашему семейному врачу или к лечащему и пусть он вам по вашей просьбе назначит что-нибудь для общего дренажа организма, для очищения доступными средствами, медицинскими, гомеопатическими. Гомеопатия прекрасно работает в этой сфере. И тут я могу сказать абсолютно точно, это не псевдонаука, это строгая физика. Вообще я в гомеопатию пришел именно после того, как понял физику работы этой технологии медицинской. Когда я понял физику, я понял, что это работает. А потом 30 лет наблюдаю, как это работает в реалии, и прекрасно себя проявляет в самых тяжелых случаях. Дальше. Использование технических средств. И вот те же самые, скажем, нити маргелонов. Да, еще раз повторю, они ведут себя как квази существа. Но их можно глушить с помощью таких, например, устройств, как катушки Мишина. Что такое катушки Мишина? Как они работают? На каком эффекте все это работает? Смотрите ролики в YouTube, на канале самого Мишина. Если вам интуиция и ваше знание, и ваша логика подсказывают, что в этом что-то есть, связывайтесь либо с самим Мишиным, либо с теми, кто действительно гарантирует соответствующее качество изделия. Потому что если сделать эту штуковину неправильно, она может принести вред. Но воздействие катушек Мишина на структуры типа маргелоновых нитей однозначно. Они блокируют развитие этих гадов квази живых. И блокируют, самое главное, они блокируют встроенную в них систему исполнения. Потому что маргелоновые нити ⁇ это еще и система запуска в нашем человеческом организме всех видов патогенных микросуществ, которые наша медицина классифицирует как вирусы той или иной категории, того или иного типа, включая вирус Эбола. Титры или спектры, при спектрографии, когда мы смотрим образцы атмосферы, эти титры показывают четко, что мы дышим некой субстанцией, Которая на спектре стоит На том месте, на котором на спектре стоит Вирус Эбола То есть я не говорю, что Это именно вирус Эбола Я хочу сказать, что это микроорганизм Который имеет характеристики Вируса Эбола И если идет инициирующий импульс Через Наноструктуры Нанофибры этих маргеллонов То тогда возбуждаются вот Эти микроорганизмы и начинают работать Есть импульс, они будут работать где-нибудь в Африке Будет импульс, они сработают где угодно, несмотря на климатический пояс и на время года. И все будут ломать голову, ой-ой-ой, как это так, что это такое. Дальше, еще один вариант самопомощи. Лампа суржина. тоже проверена на <къем> действенность и дает очень хорошие результаты. Опять-таки, что такое лампа суржена, смотрите YouTube, там найдете и информацию о самом авторе, о том, как он пришел к этому изобретению, и как работает его эта штуковина. И катушки Мишина, и лампа Суржина – это крайне дешевые методы самопомощи, которые вместе с блокированием многих компонентов небесной радости в человеческом организме, они еще могут помогать нашему организму работать как целостной системе, настраиваться на процесс саморегуляции, который у нас сбивается этой гадостью, и восстанавливать поврежденные ткани и превращать их в жизнеспособные. Я могу назвать еще и другие методы, но пока, наверное, этого хватит. Если будет необходимость в предметном разговоре, я готов и к такому разговору, но тогда очень желательно, чтобы люди при себе имели там, соответствующие способы записи, то есть, или что-нибудь в виде карандаша или еще с чем-нибудь, потому что я знаю, как смотрят ролики, к сожалению, большинство людей смотрят ролики на уровне эмоций, эмоционально ужаснулись и пошли дальше, а тут надо действовать, потому что время на ужас... ужасание уже не осталось, надо действовать, а для того, чтобы действовать, надо знать, с чем мы имеем дело, а мы имеем дело с комплексным системным воздействием. И последнее, среди того, что я могу рекомендовать абсолютно всем, ну, буквально абсолютно, и это не требует от вас вообще никаких затрат, ни финансовых, никаких, кроме одной, интеллектуальной. Освойте метод Бутейко, это метод управления дыханием. Я изучал этот метод, под руководством самого автора. Плюс э, проходил специальный курс м, дополнительного обучения с э, лучшим учеником самого Константина Павловича Бутейка Сергеем Николаевичем Чешу. Это человек, у которого сам Бутейка на склоне жизни начал учиться. И, кстати, это характеризует его как действительно, человека и ученого, и настоящего мыслителя. Ему было чему поучиться у своего ученика. Так вот, метод Бутейко ⁇ это колоссальная база самооздоровления без каких-либо вообще энергозатрат и затрат на что-либо, кроме временных затрат на освоение этого метода и грамотное его применение. За этим методом миллионы спасенных людей от неизлечимых в кавычках заболеваний из моих собственных практик я занимался этим методом с 90 -го года по, 90, по, по конец 93-го. Через нашу систему прошло только по официальной статистике 10 тысяч человек. 99% излечились без лекарств только на методе Бутейка от самых разных заболеваний, от системных заболеваний, от сложнейших, включая опухолевые. Это доказано фактами, потому что у нас документы есть на все эти случаи, потому что каждый из занимавшийся ввел дневник в котором в конце писал, что у него получилось, а дальше медицинские анализы, да или нет. Так вот метод Бутейко осваиваете, все и не пожалеете. Есть другие методы управления дыханием, но они более стрёмные, у них есть побочные эффекты, а у метода Бутейко при правильном применении нет и быть не может. Еще и потому, что за этим методом строжайшая наука. Монография, в которой описана абсолютно вся научная база, вся биохимия дыхания от и до, то есть это самый серьезный научный уровень. И пока я на этом остановлюсь, может быть какие-то еще вопросы? Слушай, а ты слышал вот такие есть вещи, как аргониты? То есть аргонит это ну, смола определенная, с определенной стружкой металла, там медь, там еще что-то. И вот она якобы должна действовать тоже против химтрейлов. Еще я слышал, что уксус как-то разбрызгивают по территории, тоже это тоже должно как-то помогать. Вот ты что-то слышал об этом? Иван, я слышал об очень многом, в том числе об этом. Ну, пойми, пожалуйста, я держу руку на пульсе чуть ли не онлайн, да? Mm -hmm. И все, что происходит в мире по этой теме, я изучаю внимательно и серьезно, а потом связываюсь со всеми своими коллегами, а их десятки у меня по шарику, и мы mm -hmm. обсуждаем каждый из этих вариантов. Но я дал те рекомендации, которые ну, буквально под носом. Mm -hmm. Для того, чтобы заниматься методом бутейка, не нужны никакие там компауды, никакие соединения металлов, ничего не нужно, нужно просто действовать. Mm -hmm. И это даст свои результаты чтобы тебе еще было понятно, я сам переболел как минимум э, два раза этой непонятно чем, да? Mm -hmm. Назовем это так. Mm -hmm. Я спокойненько со всем этим справился. Во-первых, грамотным применением гомеопатии, <coughs> грамотным применением других средств народной медицины, которые я для себя подбирал индивидуально, но главный элемент это дыхание по бутейко. Mm -hmm. Вот главный. Mm -hmm. Потому что Включаются, во-первых, самое главное, дренаж, о котором я говорил, то есть идет очищение организма на самом глубоком уровне, самом глубоком. Дальше включается правильная настройка системы дыхания всего организма, а система дыхания организма для непосвященных, она начинается у входа в нос и заканчивается не в легких, уважаемые слушатели. Она заканчивается в каждой конкретной клетке нашего организма. Вот что такое система дыхания. И если туда не попадает кислород в клетку, то у вас могут быть идеальные легкие, но вы будете испытывать кислородное голодание. Так вот, метод Бутейко организует правильный механизм клеточного дыхания. Угу. Дальше. Есть органные, скажем, технологии, которые... Пытались применять. Ну, например, у меня ребята в Германии пытались организовать такую систему оргонных пушек. О, орган на букву О первую, да? Угу. Ну, я, я сразу им написал тогда, что Считаю это крайне неэффективным. Но почему бы и нет? Попробуйте. То есть, да, есть такая система на органной технологии. Когда специальные такие штуковины в виде специфически сделанных труб направляются в небо, и то, что висит над нами, оно быстро-быстро-быстро рассеивается. Но, ребята, вам тогда этими трубами надо каждый квадратный метр страны покрыть. Это разумно? Это неразумно. Это бессмысленно. Ну да, тем более, куда оно Мы потом рассеется? Можем... На соседний участок или куда это все уйдет? Ну, это же не ну, уничтожится. Это, это, уже не, это уже не важно. Важно то, что это неэффективно. Вот и все. У, -у, -у. У нас нет времени... Играться в неэффективные технологии. Я говорю о том, что доказала свою эффективность, по крайней мере, за последние 10 лет. Потому что э, я начал давать свои рекомендации в конце 90-х годов своим американским друзьям, приятелям, их пациентам и, и, и прочим. Потом это же проверялось у нас здесь, когда нас тут начали опылять, в Латвии. А это началось в... Во второй половине августа 2010 года, когда я, я это точно могу даже просто определить, у меня даже день был записан, когда это началось, это, это совершенно было чудовищно, и сразу все это почувствовали. Mm -hmm. И вот тогда, уже тогда я включал для своих э, друзей, приятелей, знакомых пациентов, я включал в систему самоздоровления именно метод Бутейко, и он работает на сто процентов. Это главное, это как база для всех остальных методов. Потому что на базе метода бутейка можно остальные методы применять, и эффективность возрастает в разы. Просто да. в разы. Да, ну что ж, спасибо тебе за такую ценную информацию. Ты должен быть готов, что сейчас много напишут какашек в комментариях, как обычно скажут, вот ты делаешь там рекламу, еще что-то. Ну, не нужно... не, не, не да. обращайте внимание да. на все эти дела, да. это все яйца выйдено не стоит. А, главное, что мы занимаемся хорошим делом, а наше дело правое. Победа будет за нами. Вот в этом я уверен. Да. Точка. Отлично. Слушай, ну что, наверное, на сегодня будет достаточно. Мы с тобой час, ровно час на связи. И скажем, очень интересная информация. скажем тебе спасибо большое, и я надеюсь, что мы будем еще в дальнейшем с тобой выходить на связь и делать такие интересные, ну, передачи, интервью. Да, и если ты не против, конечно. Да а с Бог все получится. Даст Бог, все получится. Всем желаю доброго здравия, здравого рассудка и здорового чувства самосохранения. Имейте в виду, что все сегодня сказанное – это руководство к действию. Не медлите, приступайте к процессу самосохранения и самоспасения. Это дело рук самих спасающихся. Да будет вам с вами удача и да будет с вами свет на пути.